Здравствуйте, меня зовут Тарасова Ольга, и хочу сказать несколько слов про такие волшебные чудеса зеркала козырева компании Viodar. Это совершенно удивительная вещь. Я не знаю, как это работает, но это работает. Я уже несколько лет сюда хожу, и на самом деле это какое-то удивительное дело можно прийти сюда совершенно в любом состоянии и всегда будет улучшение. Ну, например, конкретно, у меня очень высокий темпоритм жизни, я очень активная барышня, мне 56 лет. И обычно это всегда такое состояние впихнуть невпихуемое, много-много всего, все хочется успеть, много желаний, дел и так далее. И получается такая внутренняя спешка на самом деле. И когда я прихожу сюда как мне кажется, разрядиться, перезагрузиться, перезарядиться, вот такое. Я прихожу и говорю, мне надо полежать, поспать, отдохнуть. Я встаю, глаза горят, огнем потрясающим светятся, и состояние такой неспешности, что я на самом деле все успею, и все успевается. Но происходит такое внутреннее самосохранение. Я так и прихожу и говорю, Оксана, мне надо полежать и поспать говоря, мама моя, ей 81 год, она ходила курс целых 10 сеансов, это совершенно другое состояние, наши отношения прекрасно налаживались, она меня слышала, она понимала и хорошо жилось тогда в жизни, супер, это продолжается. Другой пример, мой знакомый, ему 60 лет было на тот момент, он пришел на один раз всего лишь полежать, отдохнуть он искал работу, никак не мог найти, но тоже возраст 60 лет. Через два дня ему сделали предложение в элитарном ресторане. Он давно это искал и по сей день работает в этом ресторане и очень доволен. То есть это еще вот момент, что к здоровью как это можно работу найти на самом деле. Три года назад, мне было 53 соответственно, я до сих пор всем показываю график, с показателем своего внутреннего возраста ресурса. То есть мне было 53, а на показателе минус 20 лет. И на самом деле я чувствовала себя так, это совершенно удивительно. Всем советую походить один ли раз, побольше, как вы можете. Можно не делать себе какой-то жесткий курс, но я на самом деле... В своем ежедневнике у меня распланировано, что раз в неделю, раз в две недели у меня обязательно посещение зеркала. Потому что я понимаю, что это такой могучий ресурс на все области жизни, во всем. У меня очень много знакомых сюда ходят, даже из других городов приезжают люди, что отрадно. Это, конечно, помогает. Поддержка нам нужна обязательно, потому что, ну, самим сколько можно самим, что можно самим самому себе сделать. А здесь это мощно. Люди, которые здесь присутствуют, они настолько все прекрасно рассказывают, профессионалы высокие в своем деле, рассказывают все графики, все показатели, объясняют, что это, почему, куда, как, что делать можно, дают рекомендации волшебные и просто окучивают, как мамочки и папочки, ложитесь в это зеркальце, вставайте, укрывают. Это гениально, выходишь отсюда наполненным, счастливым, жизнерадостным, все хочется делать. И очень-очень спокойно. Всем советую.